Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мы делаем второй прогноз для знака рыбы на июль месяц. И сначала я хочу поблагодарить спонсоров канала. Это Алина, Зерои и Марат. И людей, которые делают донаты. Это Наталья, Елена Игоревна, Екатерина Александровна. И человек, который не назвался. От всей души вас благодарю за помощь и поддержку. Желаю вам успехов и процветания. А теперь давайте посмотрим, что ждет рыбы. В июле месяце какие задачи, какие возможности, какие энергии. Шикарная карта императрица. Задача на этот месяц у вас, да, наладить такую обстановку в семье, чтобы для всех было комфортно и приятно. Здесь на карте изображена Венера, да, вот символ Венеры, который говорит о любви, о чувствах, да, о нежности, о взаимопонимании. На карте изображена беременная женщина, поэтому для кого-то это может быть, если вы хотите и планируете, да, ребенка, это очень хорошее время для зачатия, время такое плодовитое. Но это не только для именно ребенка, это во всех делах могут прийти какие-то новые идеи, новые какие-то возможности, да, очень хорошо контактировать в этом месяце с природой, это даст вам силы, энергии, добавит. И вообще, в общем, задача достичь такого состояния в жизни, когда нам все нравится, когда нас окружают любимые люди, когда нам комфортно. Это, конечно, земные радости, это вкусно посп... поесть, волю поспать. И вот это все несет нам радость, да, пообщаться с природой. Давайте посмотрим теперь, ну и карты еще прибыли, да? подумать о том, что в материальном плане накопить, отложить, приумножить, вложить куда-то, да? Давайте посмотрим по событиям. Ну, как вы видите, прекрасны все карты, события, да, такие у нас ожидают какие. Колесница говорит о том, что у нас ждет победа, триумф, прибыль, да, и как раз вот карта задач ставила нам прибыль. Финансовые вопросы мы можем удачно в этом месяце решить. Можно совершить какую-то удачную сделку, покупку, продажу дома, машины, каких-то больших вещей, дорогостоящих. Можно получить прибыль через игру в лотерею, допустим, через лотерейные билеты. Это какая-то одноразовая прибыль. Да? Может быть, просто прийти откуда-то какой-то подарок, какие-то выплаты. И вот здесь вам как бы... Повезет в этом плане. Колесница хороша для деловых вопросов, для работы, для успеха во всех делах. И она такая очень позитивная. Десятка чаш. Вторая карта. Она говорит о том, что видите, то, что у вас в задачах стоит, у вас все здесь и выходит в событиях. Энергии такие идут, что вы в семье да, должны гармонизировать обстановку, наладить, чтобы мама, папа, дети чувствовали себя комфортно, хорошо, в любви и радости. Это карта хорошего здоровья, успешных, успешного решения всех своих задач, да, которые для семьи важны, для любви, для дома. Все, что вы хотите, все получится, потому что это десятый аркан, и это самое наивысшее, как бы наслаждение счастьем. Конечно, все люди на разных уровнях, да, и я говорю о самом положительном ключе, но здесь имейте в виду всегда, что здесь есть три варианта: это когда мы на нижней полосе находимся, и кто-то в середине, кто-то наверху. И, допустим, если вы всегда в негативе, люди, да, и все не нравится, все критикует, то здесь может проиграться как бы с точностью да наоборот. Но мы думаем, я думаю, что у нас канал смотрят люди все позитивные, поэтому мы рассматриваем все вот в самом наивысшем ключе. Третья карта, девятка мечей, она говорит о том, что вот все хорошо, да, и иногда это может даже пугать. Это если мы на высшем уровне, да. Мы, как у нас принято, да, когда у нас все идет хорошо, мы начинаем стучать по дереву, бояться, что это когда-то кончится, что что-то может нарушить эту идею, эту жизнь. Но эти страхи напрасно, говорит карта. Не переживайте, не, некоторые даже могут не спать ночами, что-то переживают, да, какие-то события в своей жизни. Карта говорит, все на страхи ваши напрасны, не бойтесь, у вас все хорошо. Если вы находитесь на нижнем как бы, уровне, у вас наоборот все происходит, да, что вам не хватает вот этой любви, вот этой идиллии, вот этого комфорта, переходите срочно на позитивные мысли. Да, перестаньте там кого-то, окружающих, критиковать, осуждать. Возьмите ответственность за свою жизнь на себя. Никто не виноват, да, что вы в какой-то ситуации, допустим, оказались. Все это цепочка событий, цепочка ваших каких-то решений, да, принятых вами. Поэтому берите ответственность на себя, думайте позитивно, и вскоре ваша жизнь улучшится, исправится и пойдет в правильное русло. Давайте теперь посмотрим по работе подсказки. Это для тех, кто ищет работу, это для тех, кто уже работает, и это для тех, кто в кризисе находится. Первая карта, если вы ищете работу, карта двойка, она говорит о том, что вам нужно оценить ситуацию, в которой вы находитесь, да, какой у вас опыт, какие знания, на что вы можете претендовать, чего вы хотите. И карта говорит, ставьте глобальные цели, какие-то хорошие возможности вам идут, вы можете найти работу, может, вы даже занижаете свои возможности, да, уже готовы на любую работу. А карта говорит, нет, в соответствии с вашим опытом, знанием, ищите себе вот достойную работу, и вы можете ее найти». И, кстати, вам может помочь человек, да, который уже добился успеха, который уже все имеет в жизни. Посмотрите в окружении, кто, да, есть такие люди. Ух ты, солнце, карта. Это для тех, кто работает на работе. У вас солнце, да, и у вас... Ну, Вы можете в этом месяце добиться больших успехов, признания, славы, хорошей должности, хорошего заработка и используйте у вас возможности, для этого будет очень много в этом месяце, используйте это и добьетесь признания, славы, награды, почета, уважения грамоты, премии. Все, что хорошего можно пожелать по этой карте, да, все оно у вас может в этом месяце прийти. Успешное завершение какого-то проекта, дела, да, справитесь с какой-то задачей. Очень хорошая, позитивная карта. Можете стать даже начальником по этой карте. Так, и третья карта – это шут. Карта говорит о том, что для тех, у кого кризис, карта говорит, нужно начинать новый путь. Она прямо ясно указывает на то, что вы должны сделать какой-то важный выбор. И, скорее всего, этот выбор должен быть в сторону нового чего-то, да, новой работы, нового направления, новых каких-то задач, новых технологий. Кстати, это карта Урана, да, это вот если новые какие-то будете использовать программы в своей работе, новые какие-то приложения, вообще интернет, это все будет в пользу и в плюс. Давайте посмотрим теперь по отношениям, по любви, по семье. Первая карта для тех, кто ищет любовь, вторая карта для тех, кто уже в браке, третья карта для тех, кто в кризисе. Если вы ищете любовь, то вы можете ее найти на работе, потому что король жезлов – это деловые отношения, это работа, это карьера, в рабочей какой-то обстановке вы можете найти, или вам может помочь человек, который занимает какую-то должность, работает и достиг уже каких-то определенных успехов. Так, Вторая карта для тех, кто в семье, в браке. Семерка чаш. Карта говорит о том, что более да, будет вас жизнь наталкивать на духовное развитие. событий, которые будут происходить в вашей жизни в это время, в этом месяце, они будут вас прямо подталкивать для того, чтобы вы задумались да, над смыслом жизни, над своим развитием духовным. И карта говорит о том, что у вас тоже будет какой-то выбор, вы будете выбирать какое-то направление в жизни, да, идти так или иначе, или вы будете выбирать сферу, где вы можете духовно развиваться, да, куда вы хотите идти, может быть, работать и жить. Но у меня вот все в работу как бы идет, да. но на самом деле мы смотрим карта на отношения, на семейную жизнь. И здесь могут быть по этой карте какие-то иллюзии. Возможно, вам идет какая-то недостоверная информация. Возможно, вас сбивают с какого-то истинного пути. Да? Вот этими предложениями, каким-то выбором, какими-то возможностями. Подумайте, да, понаблюдайте, что вам предлагается в этом месяце, да? куда вас направляют, откуда вас хотят увезти, с какого правильного пути. Да? Это могут быть какие-то соблазны, это могут появляться вокруг какие-то люди которые будут соблазнять, может быть, у да, вас, которые будут намекать на что-то, которые будут предлагать что-то. Поэтому здесь, по этой карте, не нужно раз, сворачивать своего истинного пути. Да. Здесь нужно четко претироваться политике. А, приоритета, что в приоритете у меня моя семья, и я направляю туда свою энергию и внимание, и я не смотрю ни на какие а, соблазны, ни на какие вещи, да, какие-то ситуации, которые не касаются моей семьи, я не ведусь на красивые предложения. Здесь еще какой момент может быть, да, по этой карте иллюзии, это не только когда нас уводят с правильного пути предложениями, там, да, или соблазнениями. Это еще может быть, допустим, игры, игровые вот приставки, да, или игры на компьютере это могут быть алкоголь это может быть а, фильмы да какие-то что-то что вот вызывает иллюзии как называется иллюзии да а, в этом плане могут быть какие-то такие вещи поэтому следите за этим так ну конечно лучше всего если это, здесь вы будете развиваться просто духовно и тогда это все остальное может вас и не коснуться какие-то посвящения сны могут быть а, Яркие сны, да, какие-то новые чувства в плане экстрасенсорных каких-то способностей. Вот в эту сторону как бы направьте свои усилия, и все будет развиваться хорошо. Если у вас кризис в семье, шестерка Пентакли говорит о том, что, возможно, здесь замешаны тоже финансы или деньги, или помощь, взаимовыручка какая-то, да, когда мы многим людям помогаем, а себе как бы ухудшаем состояние свое, да, своей семьи, здесь. Как бы карта говорит о том, что смотри, сколько ты даешь, сколько ты получаешь, да, и это должно быть в равновесии. Если это не так, то это надо привести в равновесие. Еще здесь карта может говорить о том, что, э, возможно, нужно, если у вас кризис, нужно попросить помощи у кого-то. И обязательно в вашем окружении найдется такой человек, который может вам помочь, подсказать и словом, и делом, и финансами э, в каких-то ситуациях, и вывести вас вот, из состояния кризиса. Так, теперь давайте посмотрим колоду мистера Фримана, которая говорит о том, чего нам недостает, не хватает и над чем нужно поработать. Внешний мир называется карта «Они другие». Все внимание на других и не смотрю на себя или в себя. Ну вот как раз вот о чем говорила вот эта карта кризисов, да, я, может быть, другим помогаю. Я, может быть, другим внимание уделяю, да, а своей семье, своим детям, может быть, не уделяя, из-за этого могут быть проблемы. Нужно просто четко это осознать, сколько я трачу время на других, там на интернет, может быть, на игры, да, на алкоголь, на праздники, там, на друзей. И сколько я уделяю время семье. Прямо, ну, как сказать, оценить это реально и предпринять что-то, да, чтобы исправить ситуацию. И второй вариант это. Внутренний мир я. Здесь другие у меня на переднем плане. Здесь я. Зациклен на себе или избегаешь вмешательства. Ой, что-то я уже не вижу. Зациклен на себе или избегаешь внешнего мира, избегаешь людей. Это для тех, кто сидит дома, допустим, не работает. Это может быть пенсионеры, мама в декрете. Это может быть... Люди, которые работают на дому, да, в смысле, домашней работы там, по интернету или какая-то такая. И получается, что вы зациклены на себе, не общаетесь со внешним миром. И из-за этого как бы можете испытывать какие-то проблемы в жизни, э -э чувствовать, как бы, что вам не вот этого живого общения. Ну, здесь совет какой Про простой, как говорится. Старайтесь больше выходить в люди, общайтесь э -э с живыми людьми, да, не по интернету. Давайте теперь посмотрим колоду транссерфинг реальности, который учит нас принимать ой, принимать решение, последний знак, я уже заговариваюсь, который учит нас менять свое мировоззрение, меняя свое мировоззрение, менять окружающую действительность. Четырнадцатый аркан «Любовь к себе». Вот смотрите, как перекликается, да, вот то, что мы здесь говорили, что другим может быть много внимания, да, работе внимания, и выпадает карта, которая меняет нашу реальность окружающую, да? выпадает карта «Любовь к себе». Не видно, да, там? А карта говорит о том, что если вы себя не любите, то это считывают другие, они тоже к вам начинают также относиться, они не любят вас. Поэтому карта призывает «Полюби себя», и тогда другие тебя тоже полюбят. А в чем это заключается? В том, что когда вы не уделяете себе внимания и все детям, и мужу, или жене, допустим, да, или родственникам, вы, у вас как бы внутри наступает такой диссонанс, когда вы, вы же тоже хотите любви и внимания, да, и когда вам, вы начинаете чувствовать, что вам этого не хватает, у вас начинается раздражение, да, в этом плане, что снова я, я, я даю, и, кстати, вот нарушается вот этот как раз обмен, да, когда мы даем, и когда нам дают, и из-за этого у нас наступает внутри такой раздрай, и это считывают окружающие. И это влияет на их отношение к нам. А любой конфликт души и разума, да, вот когда вот такой диссонанс наступает, он отражается и на внешнем виде, на нашем, и на том, как, как нас воспринимают просто. Карта говорит о том, что будьте сами собой. И не смотрите на то, что говорят окружающие, как бы что нам внушается, что мы должны быть такими, а не другими. Будьте самим собой, и тогда внутри наступит вот такая гармония, когда вы будете уделять время и себе, и другим. И будете чувствовать любовь вот эту к себе, да, там сделать себе там ванную, купить что-то вкусненькое, да, или красивое для себя, для любимой или любимого. И тогда, как вы почувствуете сами себе эту любовь, дадите, почувствуете себя хорошо и люди тоже к вам начнут по-другому относиться и им захочется вам давать дарить эту любовь тоже и если вы считаете что у вас есть какие-то недостатки да вы недостойны там чего-то хорошего вот это убирайте да и свои какие-то может быть комплексы по поводу тела как вы выглядите или как вы себя ведете вот это все выбирайте, и просто, ну как выбирайте просто скажите себе, да, и поймите, что вы имеете право на недостатки. Мы живем на Земле, где именно на недостатках, на проблемах люди получают опыт и становятся лучше, сильнее. Поэтому позвольте себе вот эти слабости, что, да, я иногда могу быть, может быть, не такой хорошей или не таким хорошим, да. Прощайте себе, любите себя, и тогда окружающие будут относиться к вам тоже также давайте теперь посмотрим еще у нас есть две колоды новые это 78 дверей мы спросим у них совета да на этот месяц что нам делать чтобы у нас как бы еще лучше все было карта шут карта говорит о том что перед любыми действиями надо конечно размышлять потому что шут он иногда не думает он иногда действует просто на как сказать, на эмоциях, на просто вот идея возникла и сразу пошел делать. Карта говорит о том, что нужно определиться вот с целями, когда у нас еще нет целей, да, никаких, мы можем распылять свою энергию, не добиваться ну, не добиться того, что мы хотели. Но если у нас есть цель, то мы знаем, куда идти, знаем, какие решения принимать, и тогда мы четко идем к своей мечте. Еще эта карта говорит о том, что... Иногда можно допускать тоже какие-то вещи, вот как шут, допустим, он допускает разные вещи для себя, да, позволяет себе что-то, что непозволительно другим, но добивается при этом успеха. Вот вспомните сказки про Иванушку-дурачка, который идет, не думая что-то, да, и что-то и у него получается. Здесь видите два варианта. Для некоторых сработает вот именно четкая постановка цели, да, и я иду к своей мечте. А для некоторых может быть наоборот сыграть то, что э, я хочу, чувствую, да, когда мы, ну как сказать, прислушиваемся к своей душе, я вот почувствовала, что мне надо это, да, что я хочу вот этого, я что-то сделал, какой-то шаг, и это тут же может принести какой-то результат. Э, здесь все зависит от того, какого склада, плана, характера вы человек, да, что у вас преобладает. Вы любите э, спонтанность, да, вы любите э, э, действовать. Смело и решительно. Либо вам для того, чтобы чувствовать себя спокойно, нужно вот именно расчет, продуманность и четкое поступательное движение к вашей цели. Давайте теперь посмотрим вторую колоду. Называется она «Колесо года». И тоже спросим еще совета. Что еще посоветует нам эта колода? Как добиться успеха? Рыцарь Пентакли. В этой колоде эта карта называется «Амбициозная юноша, и эта карта говорит о том о материализме, о завивании финансового благополучия, об упорстве, стойкости, трудолюбии. Вот эти качества, если вы будете проявлять в своей жизни в этом месяце, если вы будете упорны, если вы будете стойки, если вы будете четко идти к своей цели, стремиться к финансовому благополучию, то вы этого и добьетесь. То, что у нас было в задачах, как бы, да, оно вот дает и совет как надо себя проявлять в этом мире. Итак, дорогие друзья, дорогие рыбы, у нас закончился расклад. Сегодня он был очень объемным. Я всем вам желаю любви, процветания, благополучия, материального благополучия. И если вы не подписаны на канал, то вы подписывайтесь. Сейчас самое время поставить нажать на кнопочку подписаться, ставьте лайки, пишите комментарии, как у вас проигрываются расклады, делитесь видео с друзьями. И до новых встреч, до свидания.